Итак, лучший футболист Года Маша забивает свой гол! А лучший вратарь Года Гонщик будет... Чтобы это придумать. О, идея, у меня идея, маршал! Какая, какая гонщик? Давай сделаем ей сюрприз. Побежали! Э, э, ой, тяжелый какой это вообще! О, ой, ой, Скай! Ой, где там она далеко? А? Ой, еще немножко. Покатили, покатили. Ой, Скай! Ух ты, это же шар с сюрпризом! Ребята, а вы знаете, как он называется? Если да, то напишите нам в комментариях. Теперь у тебя будет новая подружка. С ней ты сможешь играть дочки матери. Ух ты! Бутылочка для игры в дочке-матери! Вы только посмотрите, какой красивый наряд! Я уже жду, не дождусь, свою подружку! Какая красивая куколка! Но ее еще нужно одеть! Какая же ты все-таки красивая! Такое розовое платье, а обручь! Ой, как он мне нравится! Хочешь, я тебе дам поносить! Теперь-то мне точно будет с ним играть дочки матери! Ребята, спасибо вам большое за такой сюрприз! Не за что сказать! Вкусная конфета, правда, Рокки? Очень машал. Какое у тебя с не работать, не не лень. Я сладкого хочу. О, вау! Парни, какая у вас огромная шоколадка! Поделитесь, а? Чего? Крепыш, ты чего? Смотри, у нас и так на двоих только одна конфета. Эх. Я так хотела конфетку, а ребята даже не поделились. Эй, Крепыш, ты чего грустишь? Я так сладкого хочу. Ой, а животик ноет. А у ребят была только одна конфетка. Они со мной не поделились. Крепыш, не грусти. Сейчас мы это быстренько исправим. Ну что ж, Крепыш, заказывай. Какую конфетку ты хочешь? Сейчас ты... Ой, я чего-то даже растерял. А у меня одного малого-то будет. А можно мне еще? Эх ты, красконечка. Держи. Чай, бары, труль, ля-ля. Ух ты, ух ты, вот это да. Сколько сникерсов. А, зерк, э, скай. А можно мне еще на завтра парочку шоколадок? Можно? Держи, крепыш, твой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 <свист> Это же мои конфеты! И что? Потом отдам! Я же сказала, конфеты после занятий! М -м -м. Ребята, а какой у вас любимый род в школе? Напишите мне в комментариях! Пока вы пишете, я снова наколдую себе конфет! <свист> Чары, бары, тру ля Ничего себе! <свист> <свист> Звуки. А? Крепыш! Ты опять за свое? Эх! Вот сладкоежка. а ну давай сюда свою конфету. А -а -а! Сладочки мои, сладости! Крепыш, а теперь соберись, пожалуйста, если ты выучишься. И поколдовать! Итак, чары-бары-тру-ля-ля! Классно! Круто! Поучился? А теперь можно и сладости поесть! Налетай! Ух ты! Как хорошо проснуться утром! Какой же прекрасный сон мне приснился! Как будто я играла со своей куклой где эта моя кукла? Куколка, куколка, Так где потерялась? Хм, будем искать. Где же моя куколка спряталась? Хм. А ну-ка в шкафу посмотрим. Может здесь? А ну-ка. Хм. Странно, здесь нету. А вот здесь? И здесь нету. Хм, где она пропала, моя куколка? Закрываем. здесь. Готово. Пойдем искать дальше. Ой, ой ешечки, сколько здесь всего. Где ты, моя куколка? Ау! Это не то. И это не то. Это тоже не то. Опять не то. Ну где же она? И это. И это не то, И это тоже не то ей точно нету о, о, Кажется я знаю где моя куколка Вот я Маша Растеряша Все, иду, иду, иду Ага, вот ты где Застеряшка, ты моя хорошая А я тебя нашла Ну что Дашенька, идем играть Ребята, а вам нравится играть в куклы? Если да, то поставьте лайк под этим видео ну что, поставили? Какие вы молодцы! А теперь давайте смотреть дальше! Вот так! Вот так! О, какая хорошенькая погодка! Пойду на улицу погуляю! Какая погода, прекрасная, солнышко светит, птички поют. И, щеночек, выходи. Ой, я сегодня и правда, Маша растеряша. Пока я тебя моя куколка искала, ты забыла умыться. Но ты пока здесь не скучай, а я туда-сюда и обратно. Ва, ва, ва, ва. Я. Дашенька, ты где куколка моя? Сперли, Украли! Где моя кукла? Где она? Здесь нету! Здесь нету! А ты чего за моей куколкой не присмотрел? Хоть бы залаял! Ну что ж, выхода нет! Нужно звонить щенячему патрулю. Алло, алло, щенячий патруль, у меня чрезвычайная ситуация, мне нужна помощь. Немедленно. Маша, не волнуйся, мы уже выезжаем. Привет, Маша. Щенячий патруль, что же вы так долго, а? А побыстрее нельзя было? Маша, ты только не волнуйся, мы обязательно тебе поможем. Ты объясни толком, что у тебя случилось. Воры, воры, иди. Когда вышла, ты увидела, что моя кукла пропала. Кто? Кукла? Маша, ну что за детский сад? Ты же взрослая девочка и должна понимать, что у нас есть дела поважнее. Это точно. А ты прям Маша Рассеряша. Ведь куклой твоей щенок играет. Так что ж получается, это он и вор и грабитель.